Меня зовут Петр Лиляев, пишу, играю, пою, также пою песни друзей и знакомых, написанные во многом стол, но сегодня попросили играть только своим. Просьбу выполняю. Начну, наверное, с парочки довольно старых песен. Песня, написанная таким же холодным мартом, 11, получается, лет назад, о с мечтой. По столицам, по провинциям Разлетелась на кусочки Смотрит радостными лицами И не видит эти строчки И не думает про завтра А вчера уже забыто поздно Этим страшным мартом понял я Мечта убита Хладнокровно кем-то свыше Тем, кто прав, тем, кто сильнее Опустела в сердце ниша Эта пустота страшнее, Чем предсказывали карты чем я жил, чего не сделал поздно, и холодным мартом понял я, мечта сгорела, Ветер угли раскидает, по столицам, по провинциям, и плачет, завывает жертвою самоубийцы время врач, как пес при входе, только облегчить страдания поздно, март уже уходит, унося воспоминания и надежду, что глупее, мысли с ней, дышавших вместе. Что мечта еще согреет, Что жива вне этой песни. Бросить все бы жить беспечно, Только сердцу, чтобы биться, Суждено скитаться вечно По столицам, по провинциям. Спасибо. Спасибо. Песня тоже очень старая, наверное, самая, по-моему, старая из тех, которые сегодня сыграем. О последней главе «Первой любви». Лишь во сне, Лишь в мечтах моих с тобой Могу быть рядом. Я к тебе... Всю жизнь иду, Но улетает в пустоту Тепло твоего взгляда. Ведь я человек по земле Одиноко идущий, Человек так и не ушедший От пустоты. И под покровом ночи Душе у меня живущей Мне приснилась ты Пусть нет километров между нами Ты со мною рядом, но вдали Как преодолеть нам расстояние От разлуки вместе до любви для чего Нам любить дано, А мы не замечаем Ничего, Что не кажется привычным И страдаем. Не зовем, не вспоминаем, Не прощаем. И так жить Теряем. И я человек по земле одиноко идущий, Человек, так и не ушедший от пустоты. И под покровом ночи в душе у меня живущей Мне приснилась ты, нет километров между нами. Ты со мною рядом, но вдали. Как преодолеть нам расстояние От разлуки вместе до любви. От разлуки вместе до любви. Спасибо. На следующей песне, наоборот, совсем новая, войдет в новый альбом, который, очень надеюсь, к концу этой весны дописать. Она про мою безграничную любовь к северу. Все в порядке с гитарой? Небо ниже с каждым километром Красит путь все северней маня Сутки начинаются с рассвета Заполярье снова ждет меня Ноги хочется порою помечтать дали отцу еты С детства так сложилось, что с собою Я несу по жизни две мечты Я мечтал о мире во всем мире Но он жил без боли и страданий, И мечтал, живя в простой квартире, Я заснуть под северным сиянием. Ступил 2020 Где-то в середине жизнь моя, Бомбами кичится, мирный атом, Стонет от короны вся земля. песчинка посреди торнадо Все, что я могу сейчас и здесь, Вглядываться в небо долгим взглядом Ждать в аду земном весть Впереди одни лишь беды, Может бесконечно ожидание, Но за круг полярный снова еду, Чтоб заснуть под северным сиянием. Наказан за беспечность только вопреки всем наказаниям, перед тем, как я засну навечно, я засну под северным сиянием. Спасибо. Ну, и, видимо, время подходит к концу по регламенту, поэтому последняя на сегодня песня. Я решил, что лучше перед ней чуть-чуть побольше сказать, чем чуть-чуть побольше спеть. Песня называется «Колыбельная», и я хочу посвятить потрясающему великому человеку Михаилу Викторовичу Галицкому. Это директор школы, в которой учился и в которой после этого семь лет проработал, который сделал потрясающий дом для нескольких сотен людей, которые выросли, ну, не хочу говорить слово, успешными, счастливыми людьми, наверное. Михаил Викторович, если вы смотрите эту запись, ваши выпускники вас помнят и любят. А песня называется «Колыбельная».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 Наступает тишина. Я знаю, ты доживешь, спи, малыш.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 Я верю, ты доживешь Спи, малыш Я верю, ты доживешь Спасибо. Большое спасибо. М? Еще одна песня? Спасибо. Ладно, думал это ты закончить. Да-да-да, ну. она самая коротенькая была по идее. Хорошо. Спасибо. Тогда «Лунные ночи». До луны далеко, волкам незачем быть, Да не хватит орлу атмосферы, Остается ли жить жизнь саму, принимая на веру. До луны далеко, и один светлый час Световые гадания уменьшит, Боже, сколько же нас на поверку раз в тысячу меньше? До лунды далеко, О, -о, -о, О, Не пройти по дремучему лесу, семь верст в одиночку Остаться легко. О, -о, -о, О, Но зачем тогда все? Зачем тогда лунные ночи? Ночи Космос шепчет слова Только нет никого, кто бы понял, услышал, воспринял И дыхание его потонуло в бензиновом дыме И не спать до утра Отвернувшись к стене, что рубеж представляет последний Меж тобой и другим, одиноким, в квартире соседней. До недалеко. Не пройти по дремучему лесу семь в одиночку. Остаться легко. О -о -о -о, но зачем тогда все, Зачем тогда лунные ночи? ночи. Спасибо.